Всем привет! Наконец-то записываю для вас новенький видосик. Сегодня мы с вами найдем скрипт для какого-нибудь режима. Для этого переходим по ссылочке в описании на сайт со скриптами. Переходите во вкладку скрипт, вас грузит и здесь появляются скрипты. Как видите их довольно много. Также тут можно дальше листать. Как видите здесь появляются совсем другие скрипты уже. И также здесь есть поиск. Допустим, не знаю, там вам, вам нужен Bubble Gum симулятор. Пишем Bubble Gum симулятор. И после этого здесь нажимаем Search. Ждем пока загрузит. Так и смотрим. Ну, скорее всего, смотрите, тут Bubblegum нету, но бисфарм есть. Давайте тогда напишем в Так, и нажмем теперь Search. Ждем, пока он нас загрузит. И, как видите, появились скрипты для бесварм симулятора. Все работает. А на Bubblegum симулятор, скорее всего, их тут нету. Вот. Естественно, тут не все скрипты. Нужно искать, нужно писать в поиске, какие режимы вам нужны. Так, ну, сегодня мы проверим вот этот режим. Нажимаем кнопочку «Dowelt». После этого нас перекидывает на описание, что тут нужно сделать, чтобы скачать. Также режим. После этого нажимаем опять «Dowelt». И вот здесь появляется скрипт. Просто нажимаем «Копировать». Все, у нас скопировался. И после этого заходим в наш режим. Вот, в принципе, на этом сайте помимо скриптов есть еще чит. В следующем видеоролике я сниму по нему видеоролик. Вот, этот чит под названием Радуга. Я думаю, вы его все знаете. Вот, многие, наверное, хотели бы увидеть этот чит. Так что ждите в следующем видеоролике. Так, все. Режим у нас загружается. Ждем полной загрузки. Отлично, мы появились. Теперь после этого переходим по ссылочке в описании. Скачиваем мой личный чит под названием Star. После этого нажимаем Inject. Ждем пока мы заинжектимся. Должна появиться иконка Easy Exploit. Вот она появилась, отлично. И вот здесь должно писать онлайн. Как видите пишет. Теперь вот это стираем. И после этого вставляем наш скрипт. И после этого нажимаем Xcode. Так, вот он скрипт появился, как видите. Тут очень много функций. Давайте начнем с самых, в принципе, основных. Автосвинг и автоселл. Так, автоселл немного, походу, забагался. Давайте попробуем сами продать еще раз включаем все заработало как видите а, конечно немного скрипт полагает. но в принципе я думаю это ничего страшного но как видите все начало работать у меня все продается в принципе можно идти дальше а, также следующие две функции очень полезные это коллект кристаллов и монет включаем и, как видите, у нас все собирается. Также это можно выключить. Также можно активировать все коды, которые есть. Конечно, не знаю, активируются они или нет. Но вроде бы не активируются, ходу. Либо они дают что-то другое. Так, давайте закроем. Еще раз нажмем. Да, скорее всего, коды а, дают что-то другое. Также можно автоматически убивать босса. Выбирайте босс, который вам нужен. Допустим, выберу начального. И включаем старт. Как видите, мы его дамажим. Получаем за это монеты гемы. Конечно, у нас дамажит. Это плохо. Но можно, я думаю, как-нибудь сделать, чтобы он вас не дамажил. Также телепорты. Получается, можно тпкнуться на острова. Так видите, они тоже работают. Отлично. Также функция есть uh, Collect All Chest. Нажимаем. И как видите, он за вас автоматически собирает все сундуки, которые есть. Так, давайте тпхнемся на начальный остров. Все отлично. И, в принципе, можно идти дальше. Дальше у нас автобай. Можно открыть автоматически яйцо. Так, где у нас тут пэты? Вот, нашел. Значит, смотрите, у меня сейчас 16 питомцев. Вот такие питомцы. А давайте, в принципе, Come Эк откроем. Протестируем. Выбираем. И включаем X3. Заходим. И что-то не работает. Походу для этого нужен Game Pass, я так понимаю. А X1 тоже не работает. Скорее всего я понял, почему не работает. Нужно подойти вплотную. И после этого только нажать X3. Тоже не работает. Странно. А вот X1 работает. Короче, получается, чтобы у вас было тройное открытие, вам нужен геймпас. Вот. И нужно стоять рядом с этим яйцом. Конечно, не очень удобно, но в принципе вам не нужно будет его самому открывать. Uh, buy Давайте, в принципе, проверим. Заходим в магазин. Так, сколько мне тут стоит оно? Ага, вроде должно хватить. Включаем. Как видите, у меня деньги списались. И вот они прибавились оружием. Также можно купить генетику. Следующее. 1 триллион стоит. Так, давайте быстренько заработаем. Да, отлично. Все, мы заработали. И теперь включаем Buy Genetic. Как видите, функция тоже работает. Отлично. Uh, buy Classes. То есть классы. К сожалению, я купить не могу, потому что у меня не хватит. Но она тоже, я время то что работает. Так, теперь автопокупка скиллов. Я еще ни разу не покупал. Сейчас посмотрим, работает или нет. Uh, double Jump. Включаем. И... И что-то не сработало. Так, давайте еще раз. Угу. Эта функция, скорее всего, не работает. Ладно. Тогда Buy Boss Hit. Это получается урон боссу. И тоже, похоже, не работает. Ладно, в принципе, это не суть важно. Самое главное то, что он покупает... Все то, что находится в магазине, это уже радует. Так, идем дальше. Players. Так, можно тут выбрать себе скорость, какую хотите. Как видите, все работает. Также Jump. Тоже работает отлично. ClickTP, NoClip, Fly, InfinityJump, Betools и вот это... Не знаю, что за функция. Вот, они тоже все рабочие. Также эти функции есть в моем чите. В фаст командах, вот здесь. Ну, вот, в принципе, вот это раздел бесполезен. Вот, ну, в принципе, тут самые основные функции работают. Я вам все показал. Переходите в описание, скачивайте скрипт, скачивайте чит. На этом я, в принципе, буду заканчивать. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.